Алексей Кольчугин «На новой земле». Шаги по новой земле спокойны и легкомысленны. Не первый раз открываю для себя землю. Не первый раз земля нова и неизведана, чистая и невинна. Воздух волшебным образом обновляется. Чудесно то, что узнаю его и в то же время это вновь воздух новой земли, новый воздух. Пройти по воде прудов, окунуться в заросли сплошной зелени, прокрасться по краям вершин и снова оказаться на берегу. Там, откуда сделал первый шаг на новую землю. И тогда, наконец, задрать голову и увидеть бесчисленное море звезд. Единственную реальность на очередной новой земле. И это море также манит к себе, к новым землям. Сколько отпущено времени, пока не ясно. Возможно, сколько захочу. Но эту ночь предстоит провести в раздумьях и творчестве. Предстоит разобраться, как творить на этой земле. Голоса вдали. Время принять подобающий облик. Время найти роль. Время войти в роль. Время идти. Время двигаться дальше по новой земле.